Кто-то страшный, неизвестно кто, берегитесь, а то вам канал. А -а -а! Итак, привет, мои дорогие друзья, сегодня мы будем искать клад. Нам в задали задание взять информацию и рассказать о, сво... о своем родном крае. Я стал искать в интернете и наткнулся на записки какого-то человека. Вау! Который уверял, что в нашем лесу в годы войны закрывали клады И этот человек уверял, что он где-то есть тут И я решил найти хотя бы один клад И есть его координаты И мой верный пес Пойдем искать клад Пойдемте. Поиск. Поиск. Подожди, поиск. Вот ты меня спасешь. Мы пошли искать клад. А куда же идти? Давай, куда идти? Все. Что это за ловота? Ага. Да меня привела. Так на этом месте какой-то дом, на карте его нету. Ты фа, ты тоже так думаешь? Давай пойдем проверим, Что там за дом? Так что же делать? Не страшно. Пойти или нет? Нет! Камня подпит подпитка. Под, да. Так, собачка. Так, ой. Так, надо. Так. Так. Давай, тут нужны тут клас. Эй. Здравствуйте, есть кто-нибудь? Эй! Надо возвращаться. Ребята, а вы как рекомендуете? Вернуться или нет?